Здравствуйте, дорогие друзья! С вами опять Сергей Миронов, автор проекта «Я миллионер». Сегодня мы продолжим нашу работу по стратегии граница. Как всегда, откроем достаточно большое количество сделок. Я думаю, наверное, сегодня мы откроем 10 сделок. Сегодня 3 февраля. Вот, Как видите, на часах уже... Пол девятого практически я поторговал до этого. Немножко заработал себе на торговый аккаунт. вот Ну, как обычно, заходим на экономический календарь. В принципе, сегодня ничего интересного нет. Так, ни по доллару, ни по евро. Как вы видите, все новости уже давным-давно закончились. Ну вот, по евро-доллару разве что одна голова бычья. Вот, давайте зайдем на технический анализ. В принципе, да, вот как мы видим, как раз-таки полностью нейтральных на 15-минутный таймфрейм нету по евро-доллару. Окей, ну в принципе, как бы я сегодня, цель моего видео не совсем в том, чтобы показать вам, как правильно торговать. Вот, потому что, скорее всего, мы будем торговать именно на евро-доллар, а здесь… На 15-минутный таймфрейм э, все-таки прогноз не нейтральный. Только на 5-минутный таймфрейм прогноз нейтральный. Поэтому сделки я все же открою, поскольку рынок я уже чувствую давно. Но вам э, я так делать не советую, потому что для того, чтобы открывать такие своего рода опасные сделки, нужно быть э, -таки опытным трейдером. В любом случае, как бы уж коли я решил записать это видео, я, это как бы моя такая м, идейная обязанность сделки все-таки открыть, показать вам, что даже в такой ситуации моя стратегия работает. Опять же, я не советую э, открывать вам сделки, когда вы не видите на 15-минутном или на 30-минутном таймфреймах нейтрального прогноза. Несмотря на отсутствие новостей. Э, так, ну, для чего же все-таки я это сегодня решил записать? Для чего же все-таки я решил с вами пообщаться сейчас? И я вам сейчас скажу. Значит, в принципе, у меня для вас очень хорошие новости, дорогие друзья. Совсем недавно у меня был довольно-таки интересный разговор с директором русского офиса компании брокера Option Fair с Сашей Черновым. Значит, э, что, собственно говоря, э, Саша предлагает э, э, трейдерам, которые э, приходят от меня, которые приходят торговать по методу Миронова. Значит, э, поскольку э, Саша считает э, своим э, приоритетом заниматься трейдерами, которые приходят э, от меня, он предложил такую вещь. То есть э, трейдер депозитом в 1000 долларов получает э, 5 безрисковых сделок, причем э, не по бонусной системе. Ну, Как вы знаете, возможно, слышали на других платформах, э, тоже есть безрисковые сделки, но вам возвращают это в качестве бонуса. То есть, э, по сути дела, вы получаете не живые деньги, а деньги, которые вам нужно отторговать еще раз. Здесь э, вы получаете полный возврат, даже если вдруг, не дай бог, что-нибудь случится, и вы э, сделки закроются не в деньгах, э, деньги вам вернут. Но это распространяется но, на трейдеров с, с первым депозитом в 1000 долларов. В принципе, это не такие большие деньги учитывая то какие деньги вы будете зарабатывать и вот тому самое непосредственное подтверждение сейчас происходит расчет цены как вы видите мои сделки закрылись очень уверенно опять таки внутри границы посередине посмотрите прям вот на зеленую полосу и на точку в самом конце э -э так вот давайте умножим 1520 на 10 количество сделок. Получается приличная сумма 15200. Я думаю э, есть к чему стремиться. Давайте посмотрим э, историю торгов. Вот, приятно все таки посмотреть на положительный результат по каждой сделке 3520 долларов. вот э, Эти результаты от вас не так далеки. Просто нужно начать. И еще раз напомню, то есть для трейдеров э, начинающих э, пришедших от меня и начинающих э, с депозитов тысячи долларов э, э, саша чернов директор русского офиса компании общем Fair предлагает 5 безрисковых сделок э, в размере 50 процентов от депозита то есть вы сдел, открыли 5 сделок на 500 долларов в случае какой то неудачной сделки вам ваши деньги возвращаются в полном э, размере ну что ж дорогие друзья оставайтесь со мной э, Читайте, читайте мои стратегии, начинайте торговать, начинайте зарабатывать деньги, меняйте свою жизнь к лучшему. Всего доброго, до свидания. Успехов вам!